Всем привет! С вами на связи Олег Факеев. Меня часто спрашивают, чем я снимаю свое видео. Но ну, обычно спрашивают, когда видео снято в необычных местах. Или, например, когда я это делаю на бегу, потому что понятно, что на бегу это снимать неудобно. И я сейчас хочу рассказать о том фотоаппарате, которым я, с помощью которого я это делаю, почему я его выбрал, какие у него плюсы и минусы, и постараюсь уложиться ну, не больше пяти минут, чтобы там не занимать у вас лишнее время. Итак, смотрим Sony фотоаппарат TX30 со съемкой видео Full HD и оптической стабилизацией. Я сам не люблю, когда показывают коробки, что входит в комплектацию. Там говорят, вот такой шнурочек, а в прошлый раз был такой. Но, тем не менее, показываю коробку, чтобы было понятно, какой это фотоаппарат. Итак, Sony TX30. Вот так вот. Опс. Вот его основные характеристики. Куча каких-то здесь описание, что он может там делать и прочее. Так, ищем, что еще важное на него вот. Так вот, тут написано, штрих-кодик. Ну и надо еще, наверное, вот эту вот часть показать. Там. Это все. Теперь сам фотоаппарат. Так, сам фотоаппарат. Первый классный, что... Включается он просто простым сдвигом планочки вниз. И 1 две секунды он у вас готов к съемке. Это просто суперски, потому что когда вам нужно делать все быстро, вы не ищете кнопку для включения, вы просто берете так, опс, и все, и готово. Значит, второй важный момент, у него отдельные кнопки для фото и видео. То есть не нужно переключать режимы. Вот эта кнопочка для фото, а вот эта маленькая для видео. На бегу, конечно, не очень удобно попадать в эту кнопку, но, тем не менее, нормально, не нужно переключать режим. Дальше мы видим, что у него написано, что он до 10 метров, можно с ним погружаться в воду. И я пробовал подводную съемку. Видео, к сожалению, не выложено, но теперь уже, наверное, надо будет выложить. Отлично показался я под водой, но вода должна быть достаточно прозрачная. Ну и сенсорный экранчик у него, то есть если мы его включим... Появится экран, куча-куча всяких режимов. Камера предназначена для съемок в автоматическом режиме. Никакие ручные остановки вы там поставить не можете. И более того, даже... Сейчас я еще раз включу. Есть там режим схемы. Так. Вот так вот. Опа. Вот. Смотрите. Супер авторежим. В этом режиме фотоаппарат делает несколько снимков, а потом выбирает лучший. Потому, как который ему кажется. Но это что-то невероятное. Значит, еще один момент блин, стоит показать. Так, ну-ка, давай-ка. Вот здесь вот у нас аккумулятор. Вот это микро HDMI, а вот это зарядка. И вот этот момент в фотоаппарате сделан неудобно. То есть я бы гнездо зарядки положил бы сюда, а видео бы сделал туда. что приходится рядом с этой планкой, которая в обратную сторону не отгибается, Вставлять разъем. Это не очень удобно. А, пожалуй, один из, наверное, таких недостатков, который у этого фотоаппарата я обнаружил. И мы видим, что здесь резиночки, которые защищают попадание воды. Защелкивается все достаточно плоско. Давайте еще раз посмотрим. Писано на. Вот, вот, такой фотоаппарат, он очень хорошо лежит в руке. Мы быстро его запускаем, быстро останавливаем. Да, это включили, нажали на кнопочку видео, нужно прекратить запись, просто подняли крышку наверх. То есть в тот момент, когда вы видите темный переход, это я поднимаю крышку, а камера еще секунду где-то снимает. Ну вот, как-то так. Вот как-то так, я постарался быстренько рассказать вам о своем любимом фотоаппарате. За глаза его зовут рыжая Сонька». Он мне помогает, он очень удобно лежит в руке, быстро включается, это очень важный фактор. Занимает мало места, у него нет никаких выдвигающих частей, при этом есть зум, достаточно неплохой. Съемки под водой проводился, меня должок, выложу видео записью с... из-под воды в бассейне, очень хорошо получилось. Ну и ждите от меня новых видеосюжетов. До связи, с вами был Олег Факеев.